Приветствую вас, друзья! Меня зовут Антон Приклонский, и я автор обучающей программы Видеомастер а также э, соавтор обучающего проекта бренд 2.0. Итак, у вас в архиве набралось огромное количество отснятого видеоматериала с ваших путешествий, праздников, просто прогулок и тому подобного. У вас по швам расходится жесткий диск от безумного количества фотографий, которые вроде бы э, отсортированы, но их просто очень много. И вы, естественно, собрались монтировать видеоролики для того, чтобы приятно проводить время у телевизора, просматривая собственноручно созданные фильмы, фильмы и классный слайд-шоу. А может быть, вы решили начать зарабатывать на монтаже видео. Это очень просто, свободное от работы время заработать несколько десятков тысяч рублей. Поздравляю вас, вы сделали правильный выбор. Но перед вами остров встал вопрос. Какой ноутбук выбрать? Какими характеристиками он должен обладать? Сколько он должен стоить? Хорошо, если вам а, попадется грамотный консультант, который учтет все ваши потребности, ну, а если нет, вам могут посоветовать не то, что вам нужно купить, а то, что им нужно продать. Итак, это видео я снимаю в одном из магазинов сети супермаркетов цифровой техники DNS. И после просмотра этого видео вы будете на 100% уверены, какой ноутбук понадобится именно вам. Ноутбуки. Это прекрасные устройства, которые помогают обычному пользователю почувствовать себя независимым от розеток и компьютерных столов, но при этом оставаться профессионалом. Давайте подойдем к ним поближе и попытаемся разглядеть, как и чем они отличаются в естественной среде обитания. Гнездятся ноутбуки ближе к главному входу. Эти экземпляры очень любят, когда на них обращают внимание, поэтому рассаживаются на витринах и демонстрируют свое превосходство яркими и динамичными заставками на своих экранах. Молодые, еще не окрепшие особи, из-за их невысокой стоимости, успешно пробиваются в самое начало витрины, тем самым стараются заявить о себе как можно раньше. И это оправдано, так как более зрелые и производительные модели с легкостью могут перехватить пытливого покупателя, несмотря на свою высокую стоимость. Определившись с финансовыми возможностями, мы более детально рассмотрим подвиды ноутбуковых и постараемся выбрать экземпляр, оптимальный для монтажа видеороликов. А для начала определитесь с диагональю ноутбука. Чем больше диагональ, 17 дюймов, к примеру, тем выше его стоимость и тем меньше его мобильность. Наряду с этим ноутбуки с меньшей диагональю, как правило, являются офисными машинками с низкой производительностью, ну и слабым аккумулятором. Однако монтировать видео, как ни крути, удобнее на большом экране. Для того, чтобы комфортно монтировать видео и не забивать себе голову тем, где хранить исходный материал, куда складывать, музыку, картинки, ну и прочее, необходимо обратить внимание на дисковое хранилище. Проще говоря, жесткий диск. В недорогих моделях объем жесткого диска варьируется от 250 до 500 гигабайт. Более дорогие производители могут сочетать в себе два диска, обычные на терабайт и более для хранения данных, и твердотельный накопитель для операционной системы SSD. Это делает ноутбук максимально быстродейственным, хотя и увеличивает его стоимость. Монтируя видео в Adobe Premiere Pro, вам потребуется как можно больше оперативной памяти. Вызвано это тем, что программа производит вычисления достаточно большого объема, и ее необходимый минимум 4 гигабайта. Самые простые модели ноутбуков имеют 2 ГБ оперативки. Конечно, это очень мало для, для работы с видео. Большинство моделей имеют 4 гигабайта. В некоторых имеется дополнительный слот для памяти, и при желании можно доукомплектовать ее. Опять же, дорогостоящие модели оснащены памятью объемом 6, 8, 12 ГБ, и это, конечно, сказывается на стоимости ноутбуков. Для оптимальной работы достаточно 8 ГБ оперативной памяти. Рассмотрим процессор выбираемого ноутбука. Как всегда, может возникнуть вечный вопрос — что лучше, AMD либо Intel? Я не стану переходить ни на чью сторону, и не стану приводить каких-то доводов в пользу тех или других. Я пользуюсь i5, intel процессором, и меня все устраивает. Скажу одно — вам будет очень туго с Celeron и любым другим двухъядерным процессором. Поэтому чем производительнее будет процессор, тем быстрее будет происходить процесс монтажа. Идеальным вариантом станет Intel i7, ну, если вам позволит ваш кошелек. Следующее, на что <coughs> вам нужно обратить внимание — это видеокарта. Различают два типа видеокарт: первые встроенные в процессор э, и дискретные, отдельная видеокарты в ноутбуке. Если вы выбрали первый вариант, то смотри пункт выше. Чем производительный процессор, тем быстрее будет происходить монтаж. Но если вы хотите большей производительности, то выбирайте дискретную видеокарту. А сейчас будет немножко сложно. Э, необходимо внимательно посмотреть характеристики видеокарты. Premiere Pro поддерживает программное ускорение, а оно доступно на чипсетах, поддерживающих память DR5. Все, сложно кончилось. Вот необходимый список видеокарт, которые подойдут вам при выборе ноутбука для видеомонтажа. Не менее важная деталь матрицы ноутбука ⁇ экран. Я бы рекомендовал выбрать разрешение экрана 1920 на 1080 пикселей Full HD. А большинство ноутбуков поддерживает разрешение 1366 на 768 пикселей. Это в принципе тоже будет достаточно. Глянцевый или матовый экран. Вопрос, вызывающий спор не меньше, чем выбор процессора. Я сделал свой выбор в сторону глянцевой IPS-матрицы, так как, на мой взгляд, опять же, она отображает яркие, насыщенные цвета. Но тут есть свой недостаток. Глянцевая поверхность экрана очень бликует, поэтому наиболее комфортно в ней работать, с ней работать в темной комнате, либо с приглушенным светом. Ну и, наконец, обратим внимание на дополнительные моменты, которые придадут вам комфорт и удобство при монтаже видео. Разъемы для микрофона и наушников чтобы иметь возможность записывать и прослушивать звук. А достаточное количество USB-портов, чтобы подключать флешки, внешние жесткие диски и другие устройства. Хорошо, если будет наличие USB 3.0. Это порт высокоскоростной пере передачи информации, и отличается он синим цветом. Итак, подведем итог. Вам необходимо обратить внимание на 6 пунктов, которые в свою очередь повлияют на стоимость вашего ноутбука. Это объем жесткого диска, объем оперативной памяти, Процессор, видеокарта, матрица и дополнительные разъемы. Все вместе сформирует окончательную стоимость вашей рабочей машинки. Конечно, выбрав самый простой ноутбук, вы сможете работать в Adobe Premiere Pro, но этого не будет достаточно, это не будет достаточно комфортно. Ну, тем не менее, я в свое время начинал монтировать именно с двухъядерного процессора. Выбирайте свой ноутбук, ставьте лайки этому видео, делитесь с ним с друзьями, подписывайтесь на канал, ищите меня в социальных сетях. А до встречи в следующем видео, где мы с вами продолжим охоту на...